Всем привет. Итак, карта дня. С 12 часов дня до 18 часов. То есть до 6 часов вечера. Целых 6 часов у вас будут мысли. Давайте посмотрим. О хобби. Вы будете именно думать о том, что нужно учиться творчеству, науке, музыке, и также э, постигать вершины знания, понимать, наконец-то научиться тому, чего вы именно хотели научиться, но всегда откладывали, всегда придумывали, что вот, возможно не получится. Это сложно. Как-то вот э, очень тяжеловато учить, все надо запоминать. Вы попробуйте, еще раз попробуйте, еще, и у вас обязательно все получится. Всем пока!